Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Попова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Столетие Лии Шакировой. Олимпиада в IT-лицее. Открыт набор на бесплатные курсы татарского языка. Исследователи Казанского федерального университета стали победителями конкурса 2021 года на получение грантов Российского научного фонда. В список вошли сразу несколько представителей Казанского университета. Один из них – Айрат Демиев. Более подробно о грантах и разработках наших ученых мы расскажем вам в следующих выпусках. В Казанском университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Все подробности далее. Мероприятие прошло под руководством ректора Казанского университета, председателя Совета ректоров вузов Республики Татарстан Ильшата Гафорова. Участие также приняли министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин, ректор КНИТУКАИ Альберт Гильмудинов, председатель комиссии по выборам ректора КНИТУКАИ Юрий Гортышов, а также заместитель председателя Волговятского банка Сбербанка России, управляющий отделением Банк Татарстан Рушан Сахбеев. На заседании была затронута тема цифровых образовательных ресурсов. Так, Рушан Сахбеев презентовал новый проект группы Сбер, акселератора Сбер Студент, с помощью которого участники смогут развивать бизнес-идеи и продвигать коммерческие проекты. И демо так называемый, в августе-сентябре состоится, когда 25 лучших команд страны смогут презентовать свои идеи топ-менеджменту Сбера и крупнейшей корпорации. Победитель, в принципе, имеет возможность войти и в том числе и делать этот бизнес вместе со СБЕРом. То есть это тоже та часть, которая позволяет получить ресурсы, деньги, возможность и, самое главное, возможность масштабирования своих идей. Также на заседании обсудили и вакцинацию населения. Ильшат Гаворов отметил, что руководство республики поддержало инициативу Казанского университета по организации выездной вакцинации сотрудников вузов Татарстана.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 Еще одной темой на повестке дня стало рассмотрение четырех кандидатур на должность ректора КНИТУ КАИ. Сейчас этот пост занимает Альберт Кельмуддинов. Рассматриваются три сотрудника КНИТУ КАИ. Заведующий кафедрой технической физики Алмаз Гайсин, заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Алексей Лопатин и директор Альметьевского филиала Светлана Юдина, а также директор набережно Челнинского филиала Казанского университета Махмуд Ганеев. Участники заседания ознакомились с программами развития КНИТУ КАИ кандидата. И подвели итоги. Значит, мы поговорили о слабых сторонах и сильных сторонах каждого из вас. Мы не будем здесь озвучивать, но по общему мнению единогласно, без каких-то против, все вы рекомендуетесь. И я подпишу рекомендацию аттестационной комиссии на всех кандидатов. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. В информационном агентстве Татаринформ прошла татароязычная пресс-конференция, посвященная организации и проведению курсов татарского языка для населения. Все подробности далее. В мероприятии приняли участие директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета Радив Замаледдинов, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Рамиль Миргазитов и профессор кафедры общего языкознания и тюркологии, руководитель курсов Альфия Юсупова. Данные курсы организуются Казанским федеральным университетом и комиссией при президенте по изучению и сохранению татарского языка. За короткое время на курсы регистрировались более 900 человек. В этом году есть как бы отличия при организации данных курсов, потому что курсы будут организоваться и в Казани, и на филиалах Казанского университета в городе Елабуге и набережные Челны». Группы формируются по уровню владения языком. Будут группы для начинающих, продолжающих и продвинутых знатоков языка. В каждой группе будет своя методика. В начинающих группах основной метод – коммуникативный. Здесь прежде всего обучают разговорному татарскому языку. В продвинутых и продолжающих группах будут давать лингвистический материал. Также будут организованы походы в татарские государственные театры с последующим обсуждением спектаклей на уроках. Запись на бесплатный курс татарского языка идет и сейчас. Она продолжится 21 февраля. Все подробности на сайте Казанского университета. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз. News. На площадке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная столетию со дня рождения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 Опираясь на труды Лизы Акировной и ее учеников, проблемы, которые в настоящее время имеются, они будут успешно решены. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. В IT-лицее Казанского университета прошла Республиканская олимпиада по английскому языку. О том, что ждет победителей, расскажет наш корреспондент с места событий. В этом году на базе IT-лицея впервые прошел республиканский этап олимпиады по английскому языку. За пару десятков лет изменился и сам регламент мероприятия. Теперь правила строгие. Никаких телефонов и шпаргалок. Задание присылает федеральный центр, происходящее в классе фиксируется на камеру. Однако по-прежнему ценится сосредоточенность и подготовка. По Российской Федерации, наверное, мы один из немногих регионов, которые организовывают олимпиадные движение для учащихся уже начиная с 4 класса. Олимпиадное движение закрутилось, наращивает свои темпы и превратилось не просто в такое состязание знаний наших учащихся. Они имеют возможность встретиться со своими ровесниками из разных районов нашей республики, проявить себя, продемонстрировать свои знания, но ну и, конечно, побороться за призовое место. Самые юные участники Олимпиады еще не закончили начальную школу, но уже знают английский лучше некоторых старшеклассников. Многие приехали на мероприятия из других городов, и для них это больше, чем соревнования. 28 лет тому назад, в далеком 1993 году, на базе а, тогда еще пионерского лагеря «Солнечный» состоялась первая республиканская Олимпиада по английскому языку. И сегодня и завтра по прохождению двух этапов Олимпиады мы формируем сборную Республики Татарстан, которая будет представлять нашу республику на всероссийском этапе. Результаты Олимпиады пока неизвестны, но жюри уверена, Всех участников ждет большое будущее. Ариадна Кугушева, Фарид Захид Аглы, Универньюз. В КСК КФУ Уникс прошла спевка. Традиционное мероприятие студенческих отрядов, у каждого из которых есть своя любимая песня. Подобные спевки проходят регулярно, как утверждают участники, для души, хорошего настроения и сплочения коллектива. На этом все. В студии была Анастасия Попова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!